Коллеги, я вас приветствую. Сегодня наша тема Unit of Work о том, что это такое, с чего вы едят, и нужно ли его или не нужно использовать. Будем говорить немножко про репозитории, посмотрим некоторое количество схем и я покажу одну из реализаций, которую который вам рекомендую, покажу как она работает, ее может быть некоторые нюансы использования ну и перед тем как начать, я прошу вас подписаться на канал, поставить колокольчик, стать спонсором, прислать деньги, посылки, что-то вам еще не жалко вот, ну, давайте приступим Итак, на сегодня у нас два вопроса. Первый это надо ли реализовывать паттерны Unit of Work и репозиторий, если вы уже используете Entity Framework Core, собственно говоря или какой-нибудь вообще другой арм uh, в общем этот вопрос звучит достаточно часто и на него мы сегодня ну вернее я сегодня пытаюсь ответить и второй вопрос это почему про паттерн unit work нельзя говорить отдельно паттерна репозитории. это само собой я думаю объяснится в процессе сегодняшнего видео итак давайте переключимся на первое определение определим <смех> определимся прошу прощения за каламбур что такое нет work и для чего он нужен я не буду читать определение, которые дал Мартин Фаулер в своем блоге, и я с ним согласен. Здесь очень просто, и желтеньким я пометил то, что э, является корнем да, вот этого вот определения. И, собственно говоря, Unitor Work э, ведет э, список объектов. Эти вот объекты как раз по большому счету и есть э, репозитории. Собственно, все сводится к тому, что если вы в разных репозиториях, которые, собственно, должны отвечать за разные сущности, сделали какие-то изменения, то unit work одним методом, который обычно называется там save change или committed, или commit или completed, в общем-то этот метод одномоментно сохранит все изменения в базу данных со всех репозиториев. Это вот если совсем абстрагироваться, сказать по-простому, чтобы было понятно, в общем-то здесь решается проблема Параллелизма, то есть все данные вашей бизнес-транзакции, грубо говоря, будут сохранены в базу данных без каких-либо потерь, и вы, в общем-то, завершите свою юнит-операцию, которая может затрагивать несколько сущностей, которые, собственно, опять же, повторюсь, должны управляться разными репозиториями. И если говорить про, причем тут репозитории, я уже в предыдущем слайде несколько раз его а, упомянул. И, собственно, нужно понимать, что для того, чтобы Unity Work управлял этими репозиториями, нужно, чтобы он их выдавал, ну, в общем, как-то там у себя вел список, да, ну, и это как раз определяет, как э, репозитории Work должны работать вместе. Э, на сайте Microsoft есть э, достаточно много описания того, как это реализовано wicep.net Core. Там немножко старая версия, но тем не менее она работает работает на ура, решая определенное количество проблем. Ну и давайте переключимся к следующему слайду, определимся, все-таки, для чего этот Unit э, Work нужен. Давайте говорить про то, что если доступ к данным производится через абстракцию типа репозитория Unitu Work, то uh, Unitu Work признан управлять вот этими самыми данными, которые были добавлены или изменены uh, вот этими вот самыми абстракциями. Другими словами, гарантировать их правильное сохранение в базу данных, это то, что я сказал ранее, uh, это так или иначе вам позволит ну, в общем-то, немножко расслабиться <смех> в том смысле, что не нужно отслеживать и изменения в каждом репозитории, потому что, если вы этого делать не будете, то у вас могут возникнуть некоторые ошибки, которые покажу чуть позже. Итак, диаграмма uh, UML uh, для репозитория. Мы видим здесь интерфейс, мы видим здесь его реализацию, базовую реализацию, естественно, репозиторий. И, uh, для примера, я вот привел конкретный репозиторий, в данном случае какой-нибудь там, ну, допустим, кастом репозиторий. То есть э, все очень просто. В интерфейсе репозитория определяются универсальные операции, так, какие? такие как добавить, удалить, получить по идентификатору, например, там get page list, или, э, в общем-то, могут быть другие базовые названия, там insert вместо update или, допустим, get page вообще может не быть. Я говорю про то, что интерфейс определяете вы, и какие вы базовые операции в него заложите, э, те, собственно говоря, и будут у вас. А в классе репозиторий э, э, э, имплементируются, реализуются эти, эти вот базовые конструкции. И, соответственно, конкретный репозиторий или конкретный интерфейс наследуется от интерфейса, репозиторий от конкретного. То есть конкретный репозиторий от репозитория. И таким образом получается, что у вас э, по умолчанию, допустим, кастомер репозиторий имеет базовые какие-то методы или операции. Э, например, крут и дополнительный get -by -id, get getPaget. И вы можете их дополнить собственными э, дополнительными методами в своем конкретной репозитории ну, например, get products for customer или так, там, delete all products for user by ID, ну, что-нибудь такое в общем-то, все сводится к тому что базовая реализация, она существует и все репозитории, в общем-то ее получают из коробки, из, потому что наследуется от базового класса репозиторий если говорить про unit Work, то здесь на самом деле все просто. Как я сказал, там есть один метод, и этот метод э, может быть Commit, Complete или там Save. Грубо говоря, вы можете назвать его как хотите. Также есть интерфейс, и есть его реализация базовая. Надо говорить еще о том, что преимущество этой реализации заключается в том, что везде, где вы хотите сохранить что-то, вам всего лишь нужно вызвать метод Complete, ну или там Save, или и Commit. Uh, из Work и вообще на самом деле да не, не париться не задумываться о том где оно сохраняется то есть все репозитории которые вам выдаст этот самый Unit Work будут автоматически сохранены ну и, в общем-то, говоря про ответ на вопрос номер два, почему нельзя, ну, в общем-то, я думаю, и так все понятно, потому что репозиторий — не что иное, э, как то, э, чем призван управлять этот самый юнитворк. То есть, грубо говоря, там кишки этого юнитворка — это и есть пачка репозиторий, который он выдал и который одновременно сохраняет. Ни много, ни мало, ну, в общем-то, это на самом деле э, решает кучу проблем, которые в определенные моменты даже дебажить очень сложно, не говоря уж о том понять, как это работает. Как работает Unit of Work? Допустим, мы используем Dependency Injection Container, и в общем-то в конструктор какого-либо класса или хендлера или сервиса вливается Unit of Work, и мы получаем у этого Unit of Work экземпляра новый экземпляр репозитория. Через Generic Type подставляем нужную нам сущность, получаем репозиторий. Все необходимые операции происходит именно с этим репозиторием данные при помощи э, данные сохраняются при помощи или управляются добавляются если хотите при помощи этого репозитория то есть выполняется крут операций и э, если у вас были какие-то изменения данных ну, не только чтение то вызову метода save, у этого самого юниту work ну, вы собственно говоря пропихиваете все это в базу данных одномоментно одним скопом ну, в общем, это такая бизнес-транзакция, э, как было сказано раньше, то есть все изменения одномоментом попадают в базу данных, ну, и это сейчас не касается транзакций э, баз данных, да, то есть транзакций антифреймворка. Это отдельная песня, это мы сейчас говорили про транзакции для бизнеса, операции. Ну, если отвечать на вопрос э, первый, который звучал, следующим образом нужно ли вообще использовать этот самый unit of work если уже собственно говоря вы используете anti-framework это долгая песня, эта война идет достаточно давно нужно ли не нужно есть и собственно говоря те, которые говорят да, нужно и есть и те, которые говорят нет ну я понимаю, что нету смысла говорить о производительности потому что дополнительная прослойка естественно несет некоторые сдержки и это очевидный минус, это почему не нужно использовать ну и смотрите если вы получаете достаточно часто в своих проектах вот такие вот типа ошибки когда инстанс используется уже в другом месте или трекается другим каким-то инстансом или вообще собственно говоря может быть с таким идентификатором существует в трекинге с entity фреймворка в частности да, то в общем то вот вот это из-за того что у вас одна и та же сущность попадает используется в разных репозиториях, ну, как связанная сущность, как свойство навигации, и э, репозитории не могут отследить, что это за сущность, откуда она пришла, где идентификатор, нужен ли он, нужно его дублировать, или он дублируется уже. Собственно говоря, все сводится к тому, что Unit of Work отвечает вот за это, вот эти вот э, сообщения, вот эти вот ошибки никогда не появляются э, при использовании Unit of Work. Даже несмотря на что Unit of Work уже каким образом реализован в самом в этом самом антити ну, фреймворке в частности буду говорить про него и так ответ на вопрос почему не надо использовать э, тут все очень просто антити фреймворк core как я уже сказал он уже изолирует э, код от базы данных причем от любые базы данных потому что много провайдеров есть антити фреймворка до db контекст работает по принципу как раз Unit of Work. То есть он управляет репозиторием, то есть DB-сеты это и есть репозиторий, ДБ-контекст он управляет этими db-сетами. В общем, паттерн лицо, и он уже, собственно говоря, наличие паттерна на лицо и он уже реализован, грубо говоря, в том же самом DB-контексте. Как я уже сказал, db-set работает по принципу репозитории, а Core имеет все возможности для тестирования, в том числе и без использования паттерна репозитория. то есть, вы можете не использовать паттерн репозиторий, потому что, грубо говоря, э, вот он уже в Antity Framework Core реализован на уровне ядра, если хотите. Ну и на вопрос э, первый, почему можно все-таки использовать AntiFramework. Я скажу следующее, что, во-первых, Framework Core... Не дает прямо из коробки получить э, фильтрацию для разбиения данных. То есть вы можете использовать link.ue, там написать skip или take, но get list у anti-framework нет. То есть эти, эти методы вам придется реализовывать. А если учесть, что это один из основных, ну, я не исключаю вероятность того, что возможно никогда не появится в anti-framework core, тогда мы будем говорить уже про друг... <смех> о другом и на другом видео. Но сейчас их пока нету, и тем не менее, вам придется это вручную реализовывать там, где вы хотите получить список, э, скипать и, и тейкать, так сказать. Ну, прошу прощения за фамильярность. Итак, Entity Framework Core не имеет возможности выдавать данные по запросу на основании ролей, то есть это у него не вшито, и, соответственно, вам придется какие-то данные получать на основании ролей для администраторов, для менеджеров, для э, каких-то набор рекварментов, э, и это уже придется реализовывать, ну, то есть в любом случае, да. И неважно, не как вы назовете этот уровень, пусть это будет... то есть некоторые его называют Unit of Work плюс репозиторий. У вас могут репозитории выдавать непосредственно с привязкой к каким-то ролевым отношениям или, собственно говоря, более высокий уровень Unit of Work тоже это делает. Ну, Unit Work, вернее, сохраняет это. Но, тем не менее, на уровне этом Unit of Work можно дополнительно расширить фишечки, которые можно использовать во всем приложении. Опять же, Давайте еще а, в такую вот добавочку закину. А, на самом деле Intif реализует доступ к данным, но никоим образом не призван реализовать механизмы, обслуживающие бизнес процессы То есть а, у вас а, реализация бизнес-процессов обычно называется Начинается на уровне репозитории и продолжается на уровне Unit of Work. Как бы а, вот, собственно говоря, именно поэтому unit Work управляет этими репозиториями почему нельзя говорить отдельно о них значит, базовые реализации собственно говоря, принципы доступа, трансформации агрегации, так или иначе, вам э, потребуется реализовывать ну, в общем-то, это уже и есть unit Work. ну, так или иначе, на самом деле, ну или в общем-то какая-то его вот часть, э, тем не менее вот, если говорить про то, что уже встроено в entity framework, core, и то, что вам придется доделать, вот, то, что придется доделывать это... Это и есть Unity Work по большому счету. Но опять же, это на мой взгляд. Можете его оспорить, и тем не менее э, я отношусь себя к тем, кто использует Unit Work, и в общем-то я вас призываю это делать, хотя. Э, вы, конечно, решайте сами, на самом деле Я использую Unit of Work, я использую всегда Он мне зашит почти во все базовые сборки С ним удобно, с ним комфортно, его удобно трансформировать Ну, это как бы на вкус и цвет, как говорится, все фумастеры разные Как хотите, так и делайте И, собственно говоря, у меня нет причин отказываться от использования Unit of Work Надо сказать, что некоторые проекты, которые мне попадались, они, в общем-то то есть простые проекты обычно можно не использовать work. если нагореть про си, э, vertical slice то когда у вас каждый метод разбивается грубо говоря на вертикальную производную, которая затрагивает все слои, то тогда вам эти фреймворк 100% не нужен, вы прокидываете целиком DB контекст, уже в контексте вот этого хендера, в контексте непосредственно обработки вот этого вертикального слайса вы уже можете реализовать э, как раз вот этот вот и take, и skip, ну то есть конкретный бизнес-операцию другими словами, для простых приложений однозначно unit of work можно не использовать, но я использую всегда, потому что есть иногда такая потребность, маленькое приложение перерасти в большое и уже, в общем-то, я уже с этим сталкивался, это сугубо мой личный опыт вам, собственно говоря, решать на свое усмотрение ну и давайте переключимся в Visual Studio, я покажу некоторую сборку, которую я сделал, которую я везде использую, покажу, как она работает, давайте покажу даже исходники, и, в общем-то, я думаю, что давайте переключимся, дальше будем думать. И перед тем, как погрузиться в код, я хочу показать, что сборка лежит, э, давайте для начала, сборка называется Unit of Work. Uh, у есть некоторое количество скачиваний, я веду ее достаточно давно, вернее выложил уже даже давно, а до этого, ну там вот, <laughs> до самого низа, там тоже было много всяких реализаций, теперь она в открытом доступе, теперь uh, у нее есть исходники, давайте переключимся в исходники и посмотрим uh, в общем ссылки все в описании вот здесь вот все прям есть я прям переключу сейчас visual studio вот эта сборка и собственно говоря пробежимся немножко по и так у меня есть а репозиторий в общем и в целом здесь есть некоторое количество методов ой некоторое количество методов, которые вы видите из названия, там у них множество перегрузок, я на основных потом остановлюсь, есть базовая реализация этого репозитория, как вы видите, она так или иначе связана с тем, что используется db контекст, то есть это привязка к entity-фреймворку, эта сборка не работает, естественно, на других формах, ну, опять же, силу причин определенных... Ну ладно, неважно. А, также у нас есть э, тот самый unit work файл, в котором тот самый SaveChange, э, в общем-то и все, да. Ну, есть еще некоторые переопределения, то есть это unit work, он э, generic тип, можно получить конкретный э, DB контекст определенного типа, то есть э, DB контекст э, с дополнительными возможностями. Ну, суть сводится к тому, что есть UnitWork, у него есть тот самый метод, о котором я говорил GetRepository. И, в общем-то, вот этот Save Change. Ну, помимо этого, есть еще немножко куча других методов, которые позволяют просто напрямую обратиться к Entity Framework я не так часто ими пользуюсь но тем не менее, да, в общем-то приходится здесь также есть штука которая называется Begin Transaction и Last save Result я недавно ввел ну как недавно, давно уже ввел и использую. то есть если вы какие-то операции с Entity Framework делаете обычно там делается SaveChange и в общем-то дальше трудно понять что произошло, можно выхватить Exception и вот этот exception попадает в этот объект давайте я даже покажу, из чего он состоит у него есть э, список сообщений которые появляются если были какие-то ошибки э, есть тот самый exception который свершился, допустим, его можно прочитать это, из этого объекта и э, даже, наверное, покажу, как это делается, и если говорить про реализацию, unit of work то вот тут, э, как бы на самом деле, все очень просто обращаемся э, так, сейчас покажу один момент а, вот, save change работает с DB контекстом и здесь дальше есть его всякие разные оверрайды, ну вот какой-то комментарий ненужный, да, была кстати удалена в последней реализации автохистори у нее, потому что перестала а, поддержка, то есть на 6.0 они не перешли поэтому мне от него пришлось отказаться удобная вещь, ну ее можно поставить отдельным нугит пакетом, если она вам потребуется ну и в общем-то я могу передать пачку юниту ворков и сохранить их пачкой, как говорится ну и да наверно хватит об этом так давайте тогда я сейчас переключусь в другой проект на котором как раз для примера покажу как это в общем то все работает давайте для начала я покажу из чего состоит проект и здесь нужно начать с того что это ну во-первых это консольное приложение которое для простоты будет отображать все в консоли у меня есть класс app в котором есть методы создания контейнера я чуть позже их покажу создание welcome вывод на экран ну там все все как бы я покажу также у меня есть ViewModels, я не знаю, возможно, мне придется ими воспользоваться, возможно, нет, я надеюсь, успеем. Есть у меня модели данных, э, собственно говоря, я их взял из э, видео про Автомаппер, то есть есть Person, у него есть коллекция адресов и коллекция домашних животных. Дальше у меня есть набор хелкеров, которые, э, в общем-то, наполняют эти данные вот так вот, да? На... Набор хелперов, которые наполняют этот самый person, адрес и pets. Ну и еще надо сказать, что у меня есть база данных. Так, я чуть не развернул. Опс, давайте я ее разверну и покажу, что у меня здесь на используется реальная база данных с реальными миграциями. Есть э, также э, конфигурация вот этих самых моделей. Э, то есть это реальная база данных. И вот он, тот самый ApplicationDB Context, который я использую. Давайте перезаглянем в этот программ uh, Итак, у меня есть application в котором я ввожу метод э, э, в смысле show welcome э, создаю контейнер и наполняем данными и вот выдаю вот такую штуку на экран работает это вот таким вот образом э, вот э, собственно ready for show и как бы иначе говорит о том что у меня уже все есть для того чтобы начать работать давайте покажу конкретно что собственно говоря, использовать а давайте еще вот так вот покажу у меня здесь Установлен как раз тот самый Unit of Work, естественно Entity Framework Core Естественно SQL Server, то есть для того, что Это для того, чтобы миграции создавать Ну и, и все И если начинать с самого начала То не знаю, насколько Интересна конфигурация В принципе, тех, кто подписан на Patreon Они получат исходники Так что, наверное, не буду показывать Давайте покажу application DB Context Который состоит из так так так так так так вот давайте вот, вот так вот покажу который состоит из собственно ряд трех сущностей к которым можно обратиться и еще наверное мне нужно показать как наполняется контейнер то есть я использую dependency injection и здесь я сначала создаю скоб получа... а нет это да, то я вас обманул прошу прощения так вот мы здесь вот создаем тот самый контейнер Итак, здесь у меня есть э, new collection. В коллекцию я добавляю э, db dbcontext, который называется application DBContext. И э, у меня здесь используется реальная база данных, которая валяется в докере. И, и вот, вот через вот эту конфигурацию я подключаю ее. И, э, собственно говоря, вот здесь, вот в этом месте, подключается unit work, который указывается, какой dbcontext я использую. Builder создается. И вот здесь вот, -вот э, я его где-то тут... Упс, где-то тут вот он э, валяется. Так, давайте я его найду, чтобы в том числе и вас не было ну, теперь... Да, вот он, он валяется здесь. И к нему я буду, собственно говоря, иметь доступ из программы, чтобы э, получать э, непосредственно репозитории и данные и вообще обратиться к контейнеру. Если у меня этот print, который выводит на экран, ну, в общем, вы видите, что он выводит. Итак, у меня заполнено данные. Давайте покажу еще какие данные, чтобы было понятно в концепции, чего идет речь. У меня есть Pet Helper, который возвращает для двух персонов, здесь вот привязка по идентификатору, у Шарик пограничный пес, Титаник, а у другого пользователя, ну, в общем, вот у этого только черный котенок, а у этого и боевая рыбка, и пограничный пес. Также есть адрес, два адреса, вот, смотрите одному пользователю два адреса и другому пользователю person 2 тоже два адреса я думаю понятно ну и собственно говоря person который у меня два э, дарми ну, и в Тихобздеев. и в общем-то геркулес дарми все суходричев э, у них есть пачка от этих э, и пачка этих давайте попробуем э, что-нибудь получить из базы данных ну давайте сделаем простым способом ну для начала для того чтобы не получить мне нужно э, получить контейнер из э, собственно из контейнера давайте э, ну э, давайте я тогда сначала так вот напишу app э, service provider get сервис в общем-то мне здесь нужно получить а unit of work потом покажу как можно использовать uh, generic тип var uh, ну что это у нас unit of work то есть вот эту вот штуку я прокидываю в контейнер, uh, допустим конструктор или в свойство иногда бывает и вот этот вот unit of work у меня имеет uh, те самые методы которые были озвучены ранее uh, когда мы смотрели собственно говоря репозиторий итак для начала мне нужно uh, get репозиторий и у меня есть естественно person и давайте вот так вот сделаю ну, давайте сделаем так что у меня э, давайте сделаем пер, вот так person репозиторий э, а вот здесь сделаем get required services э, то есть э, чтобы у меня здесь не требовался ну был на проверка на надо ну. Так, у нас есть Person репозиторий, как я и говорил. Теперь в Person репозиторий можно сделать э, single default. Ой, first default э, find э, from Skill, то есть обратиться непосредственно. На это. Ну давайте покажу то, что на самом деле интересно. Обратите внимание, что есть синковые операции, то есть э, с тасками, то есть и э, синхронные, я имею в виду, и, и простые. Я, так как у меня пока не реализовано, я буду получать, вот, допустим. Э, простые, то есть не, не синхронные операции. Допустим, пусть будет персон, а что такое? Не получается Персон равно синквы. то есть здесь я получу первого пользователя, но э, я бы хотел обратить внимание на то, что у меня здесь есть в сигнатуре, здесь на самом деле кажется все сумбурно, но тем не менее самая главная штука это предикат предикат это то, по какому образом мы будем выбирать э, этого персона. Я могу выбрать персона по идентификатору, например, равен ну, понятно, что не один. Это Visual Studio подсказывает, не обращайте внимания. Давайте я подскажу на вот так вот. Person у меня ID. Вот так вот. Ой, вот таким вот образом я напишу, чтобы использовать вот, в нескольких сценариях. Итак, у меня Person ID, и теперь я могу сказать место Нет, вместо. Так как. Ну да, кстати, она проверяется. Ну, смотрите, я уже запутался, сейчас будем распутываться. дефолт говорит о том, что мы можем получить null, и поэтому здесь проверка должна быть на null. Если person... Ну, давайте я не буду делать проверку на null, вы понимаете, что она здесь должна быть, я не буду тратить ваше время. Я вот скажу, что у меня здесь точно она не null, и, собственно говоря, запущу систему. Ну, как вы видите, у меня пришел Персон, и, в общем-то, здесь сразу видно, что у меня уже тот идентификатор есть но обратите внимание что у меня адресы и пецы ну, в смысле питомцы домашние они как бы пустые здесь у меня есть второй параметр который называется собственно говоря, include и здесь я могу указать ну я обычно делаю таким образом include э, что я хочу заинклудить сюда я могу сюда заинклудить как раз те самые пецы и далее я могу сюда заинклудить э, те самые Адрес. Uh, и теперь, uh, когда я запущу это, все, теперь у меня здесь уже, как вы видите, давайте вот так сделаем. Вот. Uh, здесь у меня уже есть, и, собственно говоря, домашние животные и uh, адреса для этого персона, uh, в смысле, для этого пользователя. Но обратите внимание, что у меня вложенные, uh, так сказать, объекты. Да, вот, допустим, у персов есть person, но он, у него null. И здесь можно, ну это уже как бы нюансы непосредственно использования. Э, давайте вот мы пецы используем. Вот так вот сделаем. Вот. А, то можно сделать вот таким образом. Вот таким вот образом я сейчас сделаю. Я обычно делаю, чтобы было красиво. Мне главное, чтобы нравилось. Вот. И к пецам я могу добавить, э, так вот, Then include ну это в общем-то уже не относится к самому а, а, unit Work, это уже непосредственно Link. линкью а, ну, я все равно покажу, что это можно сделать include, допустим, in person и это вот такая штука, и я сделаю ctrl f5 ну здесь циклическая зависимость э, понятно, что э, это нюансы реализации, ну давайте я тогда вот этот уберу не получилось показать ну, так бывает а, в общем то здесь э, все сводится к тому что у меня возвращается нормальные сущности а я могу э, их э, использовать э, то есть так называемый projection здесь у меня здесь есть селектор я могу запросить у, у entity framework а выдать мне непосредственно то что я хочу например э, чтобы мне выдавался новый объект причем это может быть какой-нибудь view model или собственно говоря это может быть непосредственно даже анонимный объект я могу здесь поставить new и написать что э, x. что э, у нас допустим last name x. что там first name и x. где-то тут есть middle name вот он то есть теперь, когда я запущу, ну, во-первых, нужно запятую поставить и запустить, то здесь я увижу уже person, у которого есть только три объекта. Э, в смысле три свойства, которые позволяют, вот так, так называемый projection сделать. Э, можно include сюда собственно говоря, убрать. Ну и для того, чтобы еще показать одну штуку, смотрите, э, я могу получить здесь объект целиком. И более того, я могу здесь указать такой параметр, как э, Disable Tracking. То есть э, суть э, сводится к тому, что когда я получаю get first default или get page list, которым пойдет речь далее, то я могу получить объекты. Э, я всегда получаю объекты на чтение, да, То есть это автоматом стоит disable tracking false, а я могу сказать disable tracking true. А, вернее, по умолчанию стоит true, то есть всегда отключено. Disable Tracking False а, вернет мне объект, который можно изменять. И, соответственно, после этого, если я сделаю какие то операции, например, Person, сделать э что-нибудь там, ну, допустим, Last name равно Вася там какой-нибудь, и потом сделать тот самый Unit of Work.SaveChange, то у меня в базу данных упадет собственно говоря вот это вот изменение если я здесь поставлю true, то что стоит по умолчанию то вот этот вот изменение не попаду в дазу потому что этот объект не отслеживается изменениями в общем, я думаю, что здесь будет понятно а, чуть дальше. А теперь как, собственно говоря, использовать. Теперь я могу обратиться вот к такой штуке, которая называется Vinitual, и которая говорит last save change result. У него есть параметр из okay", то есть э, не было никаких операций, э, ошибок во время операции. И я обычно ее использую вот так вот. Что наоборот, если они были, тогда, ну, допустим, э, какой-нибудь там логер, э, print или там info или exception. Uh, ну, можно здесь вот так вот показать. Uh, inception, uh, last operation. Здесь вот exception. Я могу сказать, допустим, message. То есть у меня... Ну, вот так вот я могу сделать. Даже вот то есть если у меня были какие-то ошибки в процессе у меня здесь окей okay уже не будет у меня здесь будет false и тогда у меня будет доступен объект exception в котором в собственной игре будет информация о том какой exception был ну, в процессе да, выполнения и сохранения ну это по разным причинам например не могу сохранить объект или создать объект с таким же идентификатором ну теоретически, ну давайте я покажу да? это тоже на самом деле будет полезно знать Допустим, у меня есть, ну, давайте тогда прям так и сделаем. Uh, var person, person new какой-нибудь, равен new person, и здесь ему создадим какие-нибудь свойства. Пусть будет идентификатор такой же, person1, чтобы явно была ошибка. Uh, давайте first напишем uh, first name тут на самом деле не важно а здесь напишем last name здесь напишем last name ну и давайте еще прям скопируем и middle name в общем вот такой вот объект и я допустим в тот же самый ä, person репозиторий я хочу его insert сделать ну я буду опять же использовать не асинхронную не асинхронную версию и мне нужно указать какой я буду person new сюда втыкать и соответственно так ну вот это давайте пока вот это вот пока все Ctrl c закомментируем а вот сюда сохраним person new другими словами у меня сейчас явно должна быть ошибка и я прям запущу это в дебаге чтобы было понятно Давайте вот так вот. Мы пришли сюда, Person U у нас собрался, и теперь я вот добавил базу данных, а в процессе сохранения есть ли у меня ошибка, есть ли у меня окей. Конечно, у меня не окей, потому что у меня Person с таким уже существует. Ну и вот, в общем-то, в экзепшене написано, что уже ключ такой существует. Мне кажется, вот эта штука давно... Ну, я ее на самом деле очень давно пользуюсь, мне кажется, она очень удобна. И ну, я вам рекомендую к этому присмотреться как минимум что же мы видим здесь, мы увидим здесь, что у нас Error, ну и в общем здесь пока она не показывается а, ну кстати, здесь еще можно сделать ну ладно, не буду экспериментировать, где-то там была а, возможность давайте я прям покажу, что GetBaseError это уже нововведение, которое а, показывает а, о том что было внутри конкретной ошибки и здесь вот прям а, ну здесь у меня сериализация, я не смогу показать ну да, то чего и боялся, ну ладно, бог с ним не важно, это уже проблема сериализации там вложенность и, и новая вот эта вот uh, system.txt.json не совсем может корректно работать с этой штукой, но бог с ним, не важно давайте вернемся uh, к, к messages и вот таким вот образом, собственно говоря, все работает у меня была ошибка и поэтому персона вывела, сохранить не смогла это что касается last uh, save change result. Вот настоятельно рекомендую. Давайте теперь поговорим про uh, не вставку объекта, а про, допустим, ну опять же get page list, да? Давайте вот так вот сделаем. Uh, person нам уже не потребуется, а вот var list равен uh, Person репозиторий get page list uh, async реализация и есть get Paged list не синхронизация ну и опять же здесь внутри есть э, те же большие overrides да то есть я могу получить э, по фильтру или get page вообще использовать без э, какого-то фильтра ну тогда там достаточно ну все короче выйдет из базы это тоже на самом деле не есть good э, как вы видите вот пользователь один вот пользователь два Допустим, я хочу видеть не весь список, а только тех, у которых, допустим, адрес э, не равен ну И адресes. Э, нет, конечно же. Э, ну, допустим, n. Да? То есть у меня. У меня всех они есть, они, естественно, все покажутся. Но это что касается того, как это работает. Давайте сделаем вот так. И э, давайте проверим что это работает да действительно это работает то есть работал первая вероят мы видим всех опять же пользователей тихо и суходрищева а вот если я хочу получить только э, фамилии то это делается тоже очень просто Делается скуп ну допустим last name запятая и тогда здесь у меня теоретически это будет предикат я просто знаю но тем не менее вы можете указать это и в ручном режиме то есть вот я сейчас запущу как вы видите у меня а, есть а, page list внутри айтамов только техобздеев и суходричьев айтамов всего 2 page size 2 а, ой 20 то есть размер страницы ну то есть вот такая штука более того сейчас я могу даже сюда добавить ну, давайте вот так вот сделаю запятая сделать order by то есть я могу здесь сделать еще группировку ой в смысле а, как это называется там сортировку по, допустим, э, order by. Ну, кто у нас там будет Ластные, потому что я выдергиваю и чтобы было видно. ну и как вы видите теперь у нас суходрищев сначала, а потом стал, собственно говоря, техобздеев также я могу здесь опять же говорить, что я могу э, получить, ну э, вот если говорить про сигнатуру, я могу здесь также инклуды получить в одном же методе, если они мне потребуется, э, ну допустим, инклуд, э, э, какой-нибудь Include, допустим, что-нибудь там, ну пусть будут адресы, да, они у меня всегда есть, и соответственно в селектор я могу, допустим, ну, э, так я могу сказать что хочу получить ю пусть будет анонимный объект опять же для вашего понимания ну пусть будет адрес э, равен с адрес с first э, где есть дефолт э, то есть я могу получить все адресы которые дефолтные я знаю что они у меня обязательно есть я здесь поставлю восклицательный знак что подтверждает их обязательность и теперь э, у меня вот смотрите у каждого пользователя есть классные и адрес более того я могу дальше играться с прожекшенами то есть получить все что мне нужно в общем -то, как бы ну не то что прям совсем из коробки код пришлось писать ну а здесь могу показать что еще есть такое понятие ну, давайте вот так вот покажу не даже не так а вот сейчас покажу вот так где он господи а, вот тут а, покажу вот такую штуку которая в общем то здесь еще есть в добавок. Ну, во-первых я уже говорил что можно сюда для пейджинга передать есть параметры по умолчанию а также есть номер страницы и page size тогда вам будет вернут Тогда вам вернется объект уже с нужным количеством вам страниц. 20 по умолчанию, напоминаю. Также я могу получить объекты для редактирования. То есть uh, Disable Tracking у меня по умолчанию true. Если я поставлю false, то те объекты, которые я получу, их можно будет изменять. Ну, я вот про этот список, который наполняется. Далее, есть еще свойство, которое называется Ignore queryable Filters. Ну, вы наверняка знаете, что в anti Framework есть предопределенные, или, наверное, сказать глобальные фильтры, которые... Интегрируются в конфигурацию, и при запросе той или иной сущности они автоматически срабатывают. То есть вы можете получить. Ну, есть такая штука, называется там псевдо псевдоудаление, да, когда вы какую-то сущность помечаете атрибутом из delete равно true, явно не удаляю из базы данных. И вот э, в предопределенных или в глобальных фильтрах можно указать, чтобы всегда было false э, то есть всегда отбрасывать те записи, которые были удалены якобы, то есть помечены атрибутом, то есть свойством is true и э, можно вот эти вот и глобальные фильтры игнорировать, поставить э, в данном варианте ignore filters Query ну если мне допустим персоны были удалены, поставить false, а, вернее ignore true и тогда я получу все, э, в том числе и э, те, которые помечены атрибутом ну, на удаление ну вот такая вот полезная штука на мой взгляд, вот и давайте, я здесь пока ничего не буду делать, давайте посмотрим, что еще можно сделать. Я уже, честно говоря, не помню, там много всего. Ну, во-первых, смотрите, а сейчас, нет, давайте вот так. вот. Unit work, uh, у меня есть uh, save change, um, я уже показал, как он работает, есть begin transaction. Собственно, суть сводится к тому, что я могу делать какую-то пачку операций, ну, допустим, если использовать новый красивый синтаксис, using var transaction, вот подсказывает, ну, это вот такой вот первый вариант, и здесь, когда у меня были все действия завершены, я могу сказать transaction commit, commit async, или rollback, rollback async в общем-то и дальше, ну вы понимаете как работают транзакции. Я, я надеюсь, что вы понимаете. Далее, транзакции я могу получить асинхронную, соответственно, если у меня будет асинхронные методы, например, у вас core И это на самом деле прикольно работает. Как бы используются транзакции entity framework Дальше есть у меня execute sql command, где я могу непосредственно, как вы давайте вот так вот покажу, э, в сигнатуре, надеюсь, видно, э, нет, не, нет, не видно, да, видно, наверное, sql, э, вот, используется и набор параметров, то есть вы можете прямо на прямой базе данных обратиться из unit of work. A. Дальше есть еще полезные штуки, такие как э, set detect change, то есть если вы работаете с большими операциями, то есть, с пакетным преобразованием каких-то данных или обновлением или удалением, то Entity Framework по умолчанию включает всю эту обработку и хранит их память, и отстеживает их содержание. Если вы знаете точно, что вам нужно удалить там, ну, я удалял, честно говоря, там порядка 30-35 тысяч записей, и вот если вот, say, set detected change равен, ой, равен... False, то есть отключается отслеживание. То э, 33 или 35, на самом деле, тысяч записей, э, по-моему, за 800 миллисекунд удалялись, насколько я помню. Но это было очень давно. Так. А, это нужно вот так вот делать, прошу прощения, я уже просто забыл. Вот, setDetectorChange, то есть э, make, э, Unit of Work говорит anti-фреймворку не отслеживать э, в какой-то код. Потом я вот здесь вот делаю. Давайте вот так вот покажу. Ctrl-D и потом я снова включаю, то есть в каком-то методе я сначала отключаю эти, э, отслеживание, а потом после того, как все данные там, save change уже сделал, делаю включение. Ну, вот, тоже думаю, что это понятно. Дальше, наверное, еще нужно показать э, следующую штуку, которая, так, трек-граф, э, ну, я не буду ее показывать, если интересно, изучите сами, и еще я хотел показать, э, вот что, смотрите, я могу получить, э, давайте сделаем вот так вот. Unit of Work у меня сейчас имеет э, мало так называемых методов, собственно говоря, и свойств, которые определены только интерфейсом. Если вы помните, я могу получить еще вот такой application db context, и здесь у меня уже э, получается доступ непосредственно к самому db-context. Вот. То есть если я получаю просто Unity Work, то это абстракция а непосредственно Unity Work. А если говорю, что какой-то DB-контекст, у меня появляется вот, если видно сразу DB-контекст, вот он. И здесь я уже могу обратиться к DB-контексту, где, собственно говоря, у меня существует уже какие-то другие дополнительные операции то есть мне опять же это будет управление юнитом, управление репозиторием через db context который лежит внутри юниту ворка собственно я это иногда использую чтобы достучаться до а, сейчас покажу что есть тут attach а, вот собственно который позволяет подключить есть здесь attach range и еще есть N3, когда я могу загрузить явно ну допустим так, здесь нужно указать person, например вот, и тогда я могу прочитать э, коллекции могу их э, проверить из loaded они или э, загрузить э, непосредственно по свойствам навигации вот, то есть более гибкая тут штука внутри уже как бы валяется можно тоже использовать, ну и соответственно э, здесь есть model, database, фасад, как вы видите Uh, тот самый change-tracking, uh, change-tracker, вернее, и контекст ID. В общем, здесь более глубокая информация, если вы будете получать непосредственно uh, вот, вот этот вот объект. Более того, если вы этого делать не захотите, то ну, давайте покажу, что можно сделать это вот так, потому что так или иначе реализация внутри говорит о том, что это есть и таким образом у меня э, здесь появляется дабы датабейс внутри которой ну вот, вот так вот А нет, так нельзя сделать да я вас обманул <laughs> это было в старой реализации в новой этого нету но тем не менее можно прокинуть и использовать непосредственно э, ну то есть датабейс -то, конечно появилась вот обратите внимание вот это к фасаду только достучаться можно но и это, наверное, все потому что старая реализация там была больше, ну ладно, проехали, не будем в общем, здесь у нас есть датабейс, где вы, соответственно можете более глубокие реализа... глубокие <laughs> манипуляции сделать с системой ну, хотя, там, получить connection, например, вот, execute, generate э, скрипты как таковой вам Entity Framework экземпляр не нужен, к вопросу о том, нужен или не нужен Unit of Work. Unit все покрывает с Ну, в общем-то, я думаю, здесь тоже будет все понятно вам, если захотите, разберетесь. Ну, наверное, мне больше нечего показать, хотя, наверное, еще покажу вот, что, допустим, я хочу э, получить Person View model, и здесь я могу через Projection э, создать вот такую штуку. Uh, то есть наполнить его конкретными данными то есть здесь uh, как бы ручной вариант uh, в отличие от автомаппера о котором была речь в прошлом видео вот, uh, здесь uh, projection на get я обычно не использую автомаппинг Ой, то есть автомаппер, то есть маппер, маппинг не использую. А здесь можно выбрать конкретные viewmodels или можно использовать анонимный, как я показал раньше. Либо убрать вот эту штуку и получить непосредственно список персонов. Ну, вот такая вот, мне кажется, удобная штука. Так, что еще показать? Ну, во-первых, давайте покажу еще что здесь есть и другие операции понятно, что есть count понятно, что есть insert, есть average есть exist, можно проверять наличие объекта, ну и другие дополнительные полезные фишечки на мой взгляд, они тоже иногда имеют место быть а, ну, в общем, вот такой вот пакет я его использую, отказываться от него не собираюсь, это удобно особенно, когда переносишь что-то из работающего проекта в другой проект ну вот как-то как-то вот так. А, ну еще, еще, наверное, очень важно показать, что э, у да, это тоже важно. Есть Unit of Work, есть э, GetAll. А, нет, подождите. У меня есть Persian repository, конечно же, у него есть get getAll. И здесь по умолчанию всегда требуется указать. Э, ну вот, если вы видите, э, вот здесь вот, вот по умолчанию параметр Disable Tracking True. Ну, я сделал его явным, указать, потому что были такие моменты, что, в общем-то, как мы думаем, что мы знаем, а оказывается, нет. Я должен указать здесь обязательно, что я хочу сделать, то есть отключить трекинг, э, и вот GetAll, собственно говоря, вернет уже э, все сущности из вашей таблицы без каких-либо модификаций э, кроме того сделают их э, только для чтения если я поставлю соответственно false то я получу все сущности ну если конечно дальше фильтров не сделаю то которые будут в вашей таблице ну они уже будут доступны на чтение да. то есть их уже можно... ой то есть они уже будут воз иметь возможность модифицироваться потому что если вы поставите true то есть получите без возможности э, со включенным э, трекингом то тогда с отключенным, вернее, трекингом, тогда вы получится все изменения, которые вы сделаете сущностями, они будут проигнорированы. Ну вот так, наверное, вот я все рассказал, что хотел. Давайте на этом остановимся. Наверное, все. Вам спасибо большое за то, что смотрите. Спасибо, что комментируете. Особое спасибо спонсорам. Ну и, в общем-то, опять повторюсь, что исходники... И презентация будет доступна на Патреоне, ссылка в описании. Всем хорошего дня и пишите правильный код.